Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем обзоре мы хотели бы рассказать вам про вторую версию подсистемы Саурин под названием Saurine Air Plus. Устройство поставляется в белой картонной коробке. На лицевой стороне расположился логотип компании, название мода и большое изображение самого девайса. На противоположной стороне разместилась комплектация и скрич-код для проверки на оригинальность. Внутри упаковки нас ждет Саурин Air Plus, кабель USB Type-C, и дополнительный картридж. Дизайн новинки производитель решил оставить без кардинальных изменений. Saurin Air Plus сохранил полюбившийся многим форм-фактор кредитной карточки. Габариты подсистемы слегка увеличились, но это оправдано более емким аккумулятором и тем фактом, что картридж теперь более глубоко прячется в корпусе. Корпуса убрали переключатель включения и выключения устройства. На боковой грани за темной пластиковой вставкой спрятались целых 5 индикаторов, которые сигнализируют об оставшемся заряде аккумулятора. Разъем для зарядки остался на привычном месте, но теперь это современный USB Type-C. Внутри корпуса спрятан аккумулятор емкостью 930 мАч. Зарядка встроенной батареи происходит током в 1 А. Время полной зарядки составляет всего 50 минут. Существенно возросла также емкость сменного картриджа. Теперь в Saurin Air Plus можно заправить 3,2 мл. Конструктив картриджа почти не претерпел изменений. Отверстия для заправки все также находится за заглушкой на дне картриджа. Затяжка все также осуществляется через отверстие на верхней грани картриджа. Saurin Air Plus отличное продолжение первой версии закрытой системы. Производитель оставил все, за что полюбили оригинальное устройство и лишь улучшил некоторые аспекты.